Здорово, зрители психфака Немиркин. Хорошо, представьте себе следующее. Вы на первом свидании с человеком вашей мечты. Вы спланировали все до мельчайших деталей, от пушистого оранжевого свитера, который вы наденете, до уютного кошачьего кафе, в которое вы пойдете. Вы приходите в кафе, где полно котят, и видите, что они ждут вас за столиком. И тут вы понимаете, что же я скажу. Что будет после приветствия? В голове крутятся экзистенциальные вопросы. О чем мы будем говорить? Как я узнаю их получше? Может, мы просто поговорим о кошках? Хотя провести день, обсуждая животных в кошачьем кафе, для большинства звучит забавно. Это не всегда лучший способ познакомиться с человеком, если только он не определил себя как отъявленного кошатника. Поэтому, чтобы направить вас в нужное русло, вот несколько вопросов, которые помогут вам быстро узнать человека. Итак, номер один. Если бы вы были бессмертным, как бы вы провели свою жизнь? Этот вопрос заставит их задуматься о том, чем они действительно хотят заниматься и как они будут развлекать и радовать себя даже в годы бессмертия. Второе. Что люди неправильно понимают вас? Часто другие могут неправильно понять население. Если бы мы только могли дать другим понять, кто мы на самом деле, и развить их неправильные представления о нас, этот вопрос дает им шанс наконец-то объясниться и показать, кто они на самом деле. Номер три. Как вы хотите, чтобы вас запомнили? Этот вопрос может дать представление о жизненных ценностях человека. Хотят ли они, чтобы их запомнили за их достижения, доброту, отношения? Номер четыре. Что у вас в списке желаний на этот год? У большинства из нас втайне есть список желаний, сидящий на задворках нашего мозга и накапливающийся. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на списке дел своей жизни, спросите их, что они хотят сделать в этом году. Возможно, ответ их удивит. Не забудьте поделиться своим списком желаний, когда они ответят. Номер пять. Что вы давно мечтали сделать? Почему вы до сих пор этого не сделали? Для многих из нас мечты и цели являются важной частью нашей жизни. Рассказывая о своих интересах и мечтах, спросите о том, чего они еще не смогли сделать. Этот вопрос не только даст представление о том, кем они хотят стать, но и может дать подсказку о том, что они переживают в настоящее время. Номер 6. Какое воспоминание вам больше всего дорого? Этот вопрос действительно может дать представление о прошлом человека. Как далеко в прошлое уходят их воспоминания? Из детства ли это, из настоящего? Вовлечен ли кто-то еще в это воспоминание? Номер семь. Есть ли у вас философия, которой вы придерживаетесь в жизни? Этот вопрос скажет вам, как они живут или как они хотят жить. Следующий вопрос, который вы должны задать себе, делает ли это вас совместимыми? Итак, номер восемь. Где вы видите себя через пять лет? Этот вопрос задают всем на собеседовании, и хотя он может показаться скучным, его задают не просто так. Он показывает, любят ли они планировать наперед, есть ли у них цели, или они любят жить беззаботно и смотреть, куда их занесет жизнь. Номер девять. Какая ваша любимая книга или передача? Вам необходимо знать этот вопрос, потому что любой хороший друг или партнер знает ответ на этот вопрос. Это может рассказать вам о многих мелочах. Во-первых, вы узнаете, любят ли они читать или нет. Во-вторых, любят ли они телевизор или кино. А вот вопрос почему? Вот где действительно становится интересно. Что именно в этом фильме или романе повлияло на них? И номер десять, что действительно делает вас счастливым? Мы лучше всего проявляем себя, когда мы счастливы. Так разве не важно знать, что именно заставляет нас чувствовать эту радость? Возможно, им придется немного подумать над этим вопросом. А может быть, они сразу поймут это. В любом случае, разговор о том, что делает нас счастливыми, скорее всего, сделает нас счастливыми. Так что у вас уже отличное начало. Какие из этих вопросов заинтриговали вас больше всего? Какие из них вы будете использовать на следующем свидании или встрече с другом? Зададите ли вы их в кошачьем кафе? Дайте нам знать в комментариях ниже и не забудьте поделиться с нами, как все прошло, когда вы зададите их. А пока мы будем ждать с нетерпением. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать больше подобных материалов. Как всегда, супер спасибо за просмотр!